Так, приветствую вас, друзья, весы, представители этого чудесного знака. Вы меня приятно удивили, вы как никогда оценили мой труд, мои прогнозы за прошлый период. Ну, надеюсь, что и в этом месяце буду вам очень интересно и полезно. Ну, будем смотреть, что будет у вас в феврале. А февраль, в отличие от предыдущего января, обещает быть уже значительно повеселее. Хотя бы потому, что ретроградная Венера уже находится, ну, то есть мы уходим от ретроградной Венеры, она уже прямая будет в феврале, и плюс 4 февраля еще к ней подсоединится прямой. Меркурий, который пробудет в вашем четвертом доме, символическом козероге. Четвертый дом – это дом-семья, недвижимость, все, что ну, ваш род, все, что там у вас будет происходить, будет иметь большую актуальность. Ну, я думаю, оно и имело, но теперь, наконец-то, как-то, знаете, из тупора оно будет выходить уже все в, в прямое движение. Вот. И, наконец-то, появится возможность уже прийти к каким-то Новым, новым планом что-то закончить и перейти к следующему так чего вообще чем будет встречать вас этот месяц ну новолуние новолуние 1 февраля будет в водолеи водолее для вас это символический пятый дом пятый дом так раз два три четыре, пять проверили на всякий случай это дети это любовь это хоппи смотрите учитывая что здесь находится сатурн то это говорит о Вашем, знаете, таком серьезном каком-то отношении, особенно серьезном отношении, может быть, вы захотите как-то структурировать, привести к какому-то... Ну, вот привести к, к, к, ваши планы вот, к какой-то четкой структуре. Что-то захотите утвердить, на чем-то захотите становиться. Ну, например, вам захочется меньше развлекаться, захочется больше как-то свою жизнь, свои усилия тратить более продуктивно. Ну, не тратить, а вкладывать в какие-то более продуктивные идеи, во что-то полезное направлять свою энергию может быть как то больше детям будет внимание может быть сами с одной с ними с одной стороны чуть-чуть охладеет отношения а с другой стороны вы как то за них серьезно возьметесь ну и плюс отношения к любовным отношениям то есть вы будете ну, возможно, многих из вас посетит определенный инсайт, многие из вас что-то для себя переосмыслит, переосознают, поскольку Сатурн здесь будет образовывать квадратку рану, то здесь идет разрывы на почве разного мировоззрения. То есть придет осознание, что, видимо, какие-то люди, которые вас окружали, они недалеко совсем не ваши. То есть это не ваше То есть хватит сидеть в тепленьком болотце, и пора двигаться дальше, вперед, заходить и разорвать отношения с теми, кто вас, по сути, разочаровал, не оправдал ваше доверие, можно и так сказать. Дальше. Смотрим. 5, с 5 февраля, да, подождите, почему же я спешу, с 4 по 12 Меркурий будет идти на соединение с Плутоном, это шикарный аспект, когда появится возможность улучшить положение благодаря слаженной работы и прогрессивным идеям, которые будут приходить вам в голову, но эта слаженная работа коллективная должна быть в стенах вашего дома, то есть в делах семьи и дома, недвижимости вам нужно действовать согласованно со всеми не в одиночку с 5 февраля по 19 будет работать вот этот чудесный аспект который еще тут ну хотя и уже расходящийся но все же здесь будет формироваться от венера аспект к урану уран находится в вашем символическом восьмом доме то есть это деньги <coughs> то есть, проще говоря будет возможность получить какие-то финансы для усовершенствования Возможно, внешнего вида вашего жилища или для того, чтобы как-то улучшить ваше место проживания. А еще это могут быть и вы знаете сексуальные связи, и взаимоотношения с кем-то могут возникнуть и плавно переместиться в стены вашего дома. 16 числа произойдет у нас полнолуние в вашем одиннадцатом доме. Одиннадцатый дом, это дом друзей. Здесь, вот видите, такой квадрат, а квадрат, здесь еще и позиция. Ну, конечно же, да, такое не очень. Даже это просто большой квадрат, а не тау-квадрат. Он состоит из двух тау-квадратов. Ну, я могу сказать так, что так, вы у нас весы. Как он может на вас проиграться? Ну, разве что может быть какая-то неприятная история, связанная с дружеским окружением. Ну, вот так вот. Но она, если что-то и произойдет, то это будет кармическое, от него уйти будет невозможно. Ну, знаете, как предопределено из-за этих вот узлов кармических. С 12 по 20 Юпитер будет делать очень благоприятные аспекты от вашего шестого дома работы. Вот он, Юпитер к Урану, к восьмому дому. Но здесь есть шанс хорошо заработать, особенно вот те, кто занят в сфере, смотрите, психология, эзотерика, ну, к чему у нас еще относятся рыбы. Это юристы, нотариусы, это хирурги, врачи. Ну, высшее образование не знаю я насколько, но здесь больше похоже на просто на курсы. Ну, может быть. Ну, вообще, люди, которые заняты еще какой-то творческой активностью. Но с восьмым домом, это, понимаете, восьмой дом это деньги других партнеров. То есть можете хорошо заработать на возможностях, ну, просто на финансах других партнеров. Или хороший заказ можете получить. Ну, вообще, такой период удачи, который здорово может вам. Ну, Прийти в тему, здорово помочь. Особенно в материальном плане. Так, дальше. С 20 по 25. Венера с Марсом образуют шикарный аспект Нептуну и будут помогать. То есть, получается, с 12 по 25 просто будут чудесные аспекты. Значит, вторую половину февраля обязательно используйте его для реализации задуманного прекрасные аспекты к зоне работы и что тут у нас еще работа и здоровье ну, и для здоровья хорошо тут выздоровление и плюс по работе будут шикарные возможности вы знаете можно что-то удачное дорогое купить в дом в семью ну, такое что то приобрести или даже кого-то завести ну, какая-то радость будет связанная с домом с семьей что-то очень приятное радостное Теперь с 26 по 28 будет образовываться несколько интересных аспектов. Ну, для вас будут значимы соединения. Давайте я покажу. Для вас будут значимы соединения Венеры с Марсом и с Плутоном. Так, почему он у меня тут не вот, соединилась в одну линию? И плюс еще Сатурна с. Меркурием, Сатурн с Меркурием будет находиться в зоне любви то есть здесь уже будут какие-то ваши движения по дому любви детей ну я думаю, что здесь вы вот, знаете в плане образования, особенно детского очень хороший, ну либо вы захотите может быть кому-то хобби обучиться тоже очень хорошие будут результаты и плюс еще по четвертому дому, ну, здесь у вас прям ну просто супер, такой шикарный аспект, чтобы получить какую-то награду прям вот вспомните, что у вас было в первой половине декабря может быть, там, там что-то было не закончено, не доведено до конца вот сейчас как будто бы вы получите получите, ну, как вот результат того, что было начато тогда ну в общем-то, возможно, крупные приобретения выгодные, ну и удача в частности финансовая но при условии, что вы раньше в нее уже вложились Итак, с астрологической частью прогноза мы на сегодня закончили. Итак, весы, давайте посмотрим, как вас будет воспринимать окружающие. Здесь очень интересная ситуация. Знаете, как человека, который стоит ну, ча часто перед выбором, а может быть, вы часто путешествуете, а может быть, вы будете как-то активничать, строить новые планы. Ну, таким вот, может быть знаете еще таким колеблющимся человеком кстати весы управляются э ну весы не управляются а в принципе они склонны вот к такому знаете не совсем уравновешенному состоянию такое постоянное колебание может наблюдаться хорошо а вообще как выглядит ваш внутренний мир семерочка жезлов десятка кубков ну вы боретесь вы боретесь за душевную гармонию за Понимание со всеми. Но ну, вас больше всего интересует ну, свой внутренний мир. Хотите привести его в чувство полного баланса и, и умиротворения. Финансы. Ну, тут ожидайте позитивных перемен. По колесу фортуны. Плюс еще четверочка. Жезлов, кстати, эта карта указывает именно на перемены в доме, в семье. Так что ожидайте. Можно сказать, что деньги для дома, для СМИ будут в необходимом количестве. Ситуация с работой. Так, тут у нас двоечка кубков и восьмерочка пентаклей. Супер. Смотрите, коса косит, собирает урожай, а вот эта вот карта, она указывает на партнерство. То есть гармоничное партнерство с сотрудниками, в паре очень легко будет работать и зарабатывать денежку. То есть идет сбор урожая, активно работаете. Супер! ваши главные цели так интересно, смотрите, карта мир, ну, просто главные цели, может быть карьера, может быть социальный статус, вот в нем реализация здесь у вас идет расширение и большой праздник радость, видите, тут троем люди танцуют, радуются ну, что-то очень торжественное вас ожидает я не знаю, что это брак или переезд ну какое-то событие, которое для вас будет глобальным ну, глобального масштаба, очень приятная Так, по ситуации в доме семьи, вот на тебе, смотрите, здесь проигрался повешенный и двоечка мечей. Вот если так все это дело сложить, да еще сравнить картинки с классической Ленорман, то, знаете, здесь такая ситуация, как будто бы вы к чему-то привязаны. Может быть, вы что-то приобрели? Но приобрели это не совсем за свои деньги. А в кредиты теперь как будто бы вы от этого зависите. Ну, то есть какая-то ситуация вас держит. Держит кармически. Вот сами, сами себя связали по рукам и по ногам. Ну, вот что это еще может быть, я не знаю. Ну, вот, что-то зависло. Но судя по астрологическим аспектам, то оно должно все-таки вас к концу февраля выйти из такого вот из зависшего состояния. Интересно также еще ситуация Связанная с вашим ближайшим окружением Кто-то к вам приезжает Смотрите, кораблик и мужчинка Это информация интересная Особенно будет для девочек Возможно, ну, для кого-то это муж Для кого-то это брат, родственник Ну, а может быть, это какой-то ваш новый товарищ Водные стихи, рыбарок, скорпион Который к вам спешит на всех парусах теперь по ситуации вообще в принципе с партнерством, ой, какие-то чудесные карты, посмотрите девяточка Пентакли, парк бабочки летают, то есть те люди, с которыми у вас уже есть на партнерство на момент здесь и сейчас, вот с ними ждет расцвет углубление отношений усовершенствование их объединение по солнышку смотрите рад раз два, тут уже четыре ребенка бегает то есть идет объединение союз то есть какие-то очень приятные события радостные для тех кто планирует стать мамой там, или папой у вас здесь идет зачатие вообще Oh, прям четко вот это вот туз пентаклей и шесть кубков это зачатие ребенка. Ну и вообще что-то очень выгодное, связанное с ребенком, с детьми. Ну иногда еще может означать какой-то подарок из прошлого, важный для вас. Ну это может быть даже человек прийти из прошлого. Ситуация, связанная за границей, но ну, здесь медведь это какой-то очень важный человек для вас, и он к вам едет. От него получаете новости, скорее всего, видите, он уже готов, стоит на пороге, готов и путешествовать к вам, попутешествовать к вам. А тут, опа, смотрите, колесница. Ну, во-первых, это может быть человек, который связан. Ну, либо он часто переезжает, передвигается, может быть, он связан как-то с властью, с властными структурами, ну, например, полиция, ну, почему-то у него вот идет такие правоохранительные органы. Тем более, что уточняющий здесь маг, то есть он еще при каком-то положении, должности серьезной, ухо. Ну, он вообще-то такой человек, знаете, умеет манипулировать, и тут как бы вот у него все горит. Прям. Пыль идет из-под копыт. Вот все хочет, чтобы было быстро и так, как ему нужно. Смотрите, тут новое знакомство может быть. Если отношения уже есть, они имеют очень быстрое развитие. Вы просто даже не будете успевать за ними. Вы знаете, вот я уже делаю шестой знак на сегодня, так вот у вас, у весов, наверное, самый лучший расклад получается. Значит, отношения с друзьями, шут, очень легкие, необременительные, возможно, какие-то совместные поездки, путешествия, и знаете, еще даже вот можете рассчитывать на взаимную помощь и поддержку. Не обязательно это могут быть деньги, это могут быть подарочки какие-то небольшие, могут быть просто словом или ну даже каким-то поступком, какой-то услугой, ну, что-то может быть оказано. Теперь по основным событиям. Значит, здесь идет ситуация, которая указывает на то, что вам необходимо серьезно потрудиться, приложить э, максимум усилия для того, чтобы добиться желаемого. То есть, обязательно нужно действовать. Порой вам будет казаться, что вы слишком много на себя завалили, но результат будет того стоить. Ту пентаклей. Да, извините, тут я когда смотрела вот, вот это сочетание, говорила про зачатие, это не туз Пентакли, это туз Жезла. Вот он как раз говорит о начале чего-то. Вот. Значит, значит, как, как только вы получите свою награду, вы тут же успокаиваетесь по умеренности и продолжаете ну, заниматься своими делами. Видите, здесь нарисован мужчина, который тянет денежки, зарабатывает денежки. То есть будете, ну, стоит сделать рывок, и вы придете к такому ритму жизни, который для вас является ну, максимально гармоничным, привычным и удобным, вот так, удобным, спокойным, таким, о котором вы мечтаете. Таким был прогноз для вас, весы. Надеюсь, на ваши... Надеюсь, что вам понравилось. Пожалуйста, подписывайтесь, кто еще не подписан. Ставьте ваши лайки, комментируйте. Надеюсь на вашу поддержку и до встречи в следующих прогнозах.